Здравствуйте, мой уважаемый зрители. Рад приветствовать вас на моем канале. С вами Алекс Бендесида. И сегодня я буду разговаривать с новичками, с теми людьми, которые совершенно недавно в интернете и еще не знают, что можно зарабатывать деньги без вложений в интернете. А именно сегодня мы поговорим об криптовалюте Биткоин. Что такое криптовалюта Биткоин и зачем она нужна? Ну, пару слов. Криптовалюта Биткоин – это такая валюта, Такая же как доллар-евро, только живет она только в интернете. То есть ее нельзя пощупать. На сегодняшний день она стоит почти 1000 долларов за один биткоин. Делится этот биткоин на 100 миллионов сатоши. Называется так. Сатоши то придумал биткоин в 2009 году. И цена его была не столько, когда он только появился на свет. Цена этой криптовалюты, было несколько центов, порядка 6 центов за один биткоин. Сегодня ну, цена его варьируется. Вот недавно совсем был почти 1300 долларов. То есть это, это серьезные деньги. Итак, что нужно вообще для того, чтобы собирать биткоины бесплатно в интернете? Они есть. Ну, для... сначала вам нужно будет открыть биткоин кошелек. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Например, вы откроете кошелек блокчейн. Сейчас очень много разных кошельков на планете Земля. Ну вот самый первый, самый основной – это блокчейн. Самый популярный в мире. Дальше. Давайте непосредственно перейдем искать сатоши. То есть биткоины нам не дадут. Очень жаль, да? но доли биткоина, то есть центы биткоина нам дадут собирать сатоши бесплатно. И будем мы их собирать на различных рекламных сайтах. Смотрите, как это делается. В вашем биткоин кошельке, когда вы его откроете, у вас будет примерно вот такой код. Его нужно будет, естественно, скопировать. Это вы можете посмотреть любые другие видео. Вы его скопируете и вставите при регистрации именно вот на этот сайт. Вот, и у вас все будет работать. Как здесь собирать сатошики? То есть нам нужно будет после регистрации вот здесь нажать кнопочку и решить капчу. Что такое капча? Это вот такая штучка с одинаковыми картинками. Например, в данном случае это витрины. Мы выбираем все одинаковые витрины. Их может быть достаточное количество. И нажимаем подтвердить. И нажимаем сабми. Все. И сейчас смотрим, что на наш баланс, вот он здесь, добавится определенное количество. И давайте посмотрим. Вот 359 сатоши добавлено на баланс. С этого сайта вывод денежков от 25 тысяч сатоши на сегодняшний день. Вывод происходит автоматически. То есть вы установили ваш кошелечек и на ваш кошелечек денежки каждое воскресенье автоматически придут. Так, этот называется, в принципе, генератор Сатоши, вот этот сайтик. Дальше идем, следующий сайтик. Он похожий, называется он BitFun. Вот, и здесь что нужно сделать. Так, сейчас немножечко тут подвисло. Вот, потому как много сразу кранов открыло, да еще и система пишет. Здесь после регистрации... Вы войдете, нажмете Sign In, то есть войти в систему. Вот. Ну, здесь нажмете кнопочку, естественно, зарегистрироваться. И э, он вам будет давать сатошики. Давайте посмотрим, сейчас он откроет, сколько здесь нам даст. Каждые 3 минуты на нем можно собирать. Вывод здесь от 10 тысяч сатоши, но уже не автоматически, а нужно будет собирать э, сатошики. Вручную выводить То есть это очень все просто Что нужно сделать Нужно будет, вот видим сейчас 298 сатоши у меня есть Нужно будет нажать на Claim now В принципе везде все одинаково Опять же мы решаем капчу Выбираем все что нам нужно Вот street sign То есть дорожные знаки Да, уличные знаки Вот и нажимаем Claim Немножечко бывает соскакивает, потому как э, пичкают разную рекламу. То есть иногда можно, нужно будет два раза пройти. Но это ничего страшного в этом нет. Вот, сейчас я еще раз решаю. Вот, и нажимаем Climb. Вот, 299 Сатоши зачислен на мой баланс. У меня вот уже 14 тысяч здесь. Э, вывод делается здесь. вот Нажмете кнопочку With и э, все. Здесь все. То есть Ваш номер кошелька здесь у вас уже прописан при регистрации. Введете свой пароль и количество, которое вы хотите вывести и нажмете withdraw. Ну и смотрите, на вашу почту будут приходить сообщения, где вы будете подтверждать выводы. Не везде это требуется, но это нужно знать. Так, ну идем дальше. Для следующих шести экранов они очень-очень жирные. Оттуда капает, но ну, очень много Сатоши. Мы будем использовать кошелек, который называется Coinbus. Кошелек Bitcoin. Вот, что нужно. То есть здесь вы возьмете вашу, ваш номер кошелька. Сейчас она прогрузится, подождите. И опять же. Ставите его, сейчас я дальше покажу. Вот здесь вы нажмете и вот это вот скопируйте это будет ваш номер кошелька. То есть на сегодняшний день разных кошельков много. И пойдем непосредственно на эти сайты, где можно собирать. Так, когда вы перейдете по ссылочке, вы увидите примерно вот такую страницу. Вернее, не примерно, вот такую, да. Вот. То есть сразу я оставлю. Вы сразу все ссылочки нажмете и перейдете на эти сразу 6 страничек. да. Вы опускаетесь вниз, и что нужно сделать? Вот, например, сейчас мне дадут 150 сатоши. Нужно будет найти вот такую вкладочку, и обязательно нужно будет зарегистрироваться в фейсбуке перед тем, как пройти регистрацию здесь. То есть, это эти все сайтики, они привязаны к Facebook. У вас здесь будет написано, но ну, сейчас я покажу и соберу там будет написано войти через Facebook. Вы просто нажмете кнопочку и войдете через Facebook. Ничего сложного нет. Вот. Здесь нужно будет немножечко подождать, и оно сейчас добавится все на баланс. Этот каждые пять минут дает денежки. Так, идем на следующий. Сейчас он загружается. На второй. Здесь такую вкладочку вы не найдете. Нужно будет перейти по любому видео, которое здесь представлено. Просматривать его совершенно не обязательно. Вот. И здесь тоже видно, такая вкладочка у вас выбросится. И нажимаем и проходим. То есть все однотипно, все одинаково. Вывод у этих шести кранов на... Coinbase, как я уже сказал, от 20 тысяч Сатоши. У них один кошелек. То есть в одном месте они собираются все. Так, ну, немножко нужно подождать. Сейчас оно само здесь начнет счетчик назад показывать. Так, заходим на третий. Выглядит он примерно так. Опять же, мы ищем вкладочку. Вот она. Сейчас посмотрим, сколько нам предоставит этот кран. Тоже 150. Ну, бывает больше намного бывает и по 1000 и по, и по 600 и по 900 сатоши сразу то есть по-разному вот то есть но ну, все номера мы здесь выбираем вот нажимаем клейм э, все и подождем пока оно прогрузится дальше идем на четвертый здесь этот сайтик показывает статистику блокчейн как э, растет Биткоин, то есть здесь как падает, как растет, вот, но это вам не столь интересно. Здесь сколько даст? Вот 150 сатоши еще раз. То есть, ну уже видим 600, да, только вот с четырех этих. Ну вообще в основном дают побольше. Сейчас может на других побольше дадут. Вот, идем на 4 Видим, он называется Пайтбукс. И переходим, находим вот эту кнопочку, мы ее нажимаем. И здесь нужно выбрать совершенно любую книгу. Их можно читать, они, конечно, на английском, потому как сайты эти английские. Но ну, некогда нам читать, мы опускаемся вниз и смотрим. Вот здесь видно, 90 сатошей нам дадут. То есть мы нажимаем, опять же решаем клейм, Выбираем, видите, все знаки и нажимаем подтвердить. Все. Идем к следующему, к шестому. Выглядит он будет вот так. Видео немножечко будет длинное, но я объясняю это все как для новичков. Вот здесь видно, видите, 330 сатоши сразу да? да? То есть мы уже более тысячи сатоши вот только на шести вот этих краниках и собрали. Видите, все дорожные знаки мы находим. Решаем капчу. Почему объясняю так разжевываю? Потому как ну, много моих друзей, просто знакомых, ну, не знают. Вообще, что здесь делать и как, куда что нажимать, как собирать, как искать деньги в интернете, да. То есть, ну, биткоины, в принципе, можно купить. Вот, сейчас, ну, вот, видно, здесь уже прогрузилось, да, я на первый зашел. Что нужно здесь делать? Как пойти в свой кабинет? Вот мы видим сейчас у меня тысяч 90 914 э, сатоши. Дайте-ка я перезагружу, наверное, здесь сейчас будет больше. <клышлен> Как выводить отсюда вот денежки? То есть нужно будет в Coinbase кошелек, с которым вы зарегистрировались, а именно почту, с которой вы зарегистрировались, желательно, если это будет Gmail. Вот, то есть вы внесете ее сюда. Сейчас я покажу, как это делать. Здесь есть реферальная программа. У каждого экрана есть реферальная программа. То есть вы берете свою ссылочку вот здесь, да, даете ее своим друзьям. И вы за это еще получаете проценты. Давайте зайдем в кабинет, посмотрим, как это выглядит и что нужно здесь делать. Вот видим, за несколько дней совершенно немного у меня уже вот 700 тысяч сатоши. Но на сегодняшний день это сколько? Это, это, ну, это, это денежки, да? Это ну, 7, 7 долларов, это за 2 недели вот только новые экранчики эти открылись. Вот они здесь все вместе все представлены. Вот что нужно будет сделать? Нужно будет зайти в мой аккаунт. Сюда вам нужно будет внести вашу электронную почту, с которой вы зарегистрированы на Coinbase. И нажать вот здесь «Пройти капчу» и подтвердить все, естественно, на, вашем, на вашей почте. Вам придет сообщение. Вот здесь ваша общая реферальная ссылочка. Можете брать с каждого краника одну реферальную ссылку, можете брать одну общую. Вот. И э, как сделать вывод? Ну давайте его вот сейчас сделаем. У меня 91 тысяча. То есть мы нажимаем кэш-аут. проходим капчу. Вот здесь вывод каждый, э, каждый понедельник. Но желательно выводить вечером в воскресенье. Либо рано утром в понедельник. Потому как здесь совсем другое время. Видно, не знаю, какой там китайский экран или какой, поэтому выводит он, и нажимаем кнопочку кэш-аут, выводит он очень рано утром, если вечером поставите на вывод, то лишь неделю еще будете ждать, неделю нужно будет ждать. Ну и подтвердите на вашу почту, придет сообщение о выводе, все, и вы его там подтвердите. Сейчас она прогрузится немножечко, и будет скажет, что все, денежки ушли. Так, ну а мы сейчас идем на другие экраны. Это будет интересная система. Система микроплатежей называется она ePy. -E вот здесь нужно будет ввести и тоже зарегистрироваться. Примерно такая страничка, только еще регистрация будет здесь. да. Вы введете свой номер кошелька, пароль там у вас все напишется и войдете в эту систему. Вот. Сейчас она войдет. Немножечко тут сайтов у меня много открыто, дайте-ка я позакрываю, чтобы не тянул трафика, то невозможно записывать видео. Так, ну и смотрите, вот здесь у вас баланс будет показывать, у меня сейчас 70 тысяч, вот, и э, что нужно будет сделать. То есть, когда вы зарегистрируетесь, вы перейдете вот еще по таким ссылочкам, я оставлю под видео, то есть все, что с API связано, то есть это система микроплатежей. То есть, вам в одну кучку собирает, и потом вы оттуда выводите на ваш биткоин-кошелек. Здесь вы войдете, все краны у меня, вот я показываю пока что 5 чтобы вам быстро было собирать. И найдете Enter the faucet, то есть, войти в, в кран, да. вот здесь выберите все витринки, опять же решаем капчу все показываю все разжевываю чтобы всем было уже все понятно здесь нажимаем внизу enter the faucet все мы вошли вовнутрь дает этот кран первые разы скажем так 150 сатошиков и 100 потом начинает давать по 50 сатоши так находим здесь все горы все здесь в принципе понятно однотипно везде Иногда много гор бывает, лучше гор могут быть только горы. Вот, иногда бывает, ну, много. Вот. И здесь немножечко нужно будет английский знать, заодно будете и учить. Да, white triangle, то есть белый треугольник, green square, это квадрат, green circle, и вот это нажимаете, все, решаем капчу и нажимаем claim your Satoshi. Ну вот, видно, 150 Satoshi дали. Как их вывести отсюда на ваш e -pay. То есть, вот вы нажмете вот сюда кнопочку e -pay. Видно, вот 4800, у меня 50 сейчас есть на этом экране. Мы просто сейчас нажимаем на вывод. Вот, и денежки все уйдут на e .info. Сейчас. Вот, все, уже видите, 75 тысяч здесь, да? Идем к следующему крану. Они все здесь однотипные, которые я вам представляю. Опять же, в него вы ставите свой кошелечек, номер кошелька. Вот. Опять же, тоже вы здесь пройдете вот эту капчу. Вот. Можно было, конечно, без всего этого, но просто, чтобы потом не задавались вопросы, как все это делается. То есть, как все войти. Да? Многие не знают, потом пишут и много задают вопросов. Вот сейчас дастся 150 сатоши, да, каждые 5 минут. Опять же нажимаем Claim. Здесь уже капча попроще, видите, три картинки всего лишь. Опять же выбираем все витрины. Бывает много, да. Вот. Ну и считайте, сколько сатоши я сразу вот за один проход заберу. Э -э пингвин, да, нажимаем вот пингвин, Green Later, вот этот зелененький человечек и Catwoman. Вот Женщина-кошка. Все, нажимаем клейм. Опять видно 150 сатоши мне <къем> дали. Точно так же выводятся денежки. То есть нажимаем на пай. Нажимаем 4 300. Все, и денежки ушли. Сейчас мы вот нажмем на пай e и посмотрим. Видите, уже 79 тысяч. Вывод отсюда 10 тысяч сатоши. Как заказать вывод? Вот нажимаете request withdraw. Нажимаете bitcoin. Вот, все, и здесь вы соглашаетесь, нажимаете «Next», вот, видите, вот моя сумма, решаете капчу и нажимаете «Заказать вывод». Через 1, 2, 3, 4 дня денежки дойдут на ваш кошелек. Так, ну а мы идем дальше, опять же еще один пятиминутный минутный кран, выглядит он вот так, тоже он на «Epay». Мы нажимаем «Enter the faucet», войти в «Claim», в да, в кран. Вот, нам заходит и видим вот такую картину. Что нужно сделать здесь? Все достаточно просто. Здесь вот нам видно D, E, -B, То есть, D, E, B. Dashcoin, Ethereum и Bitcoin. То есть, вот мы их видим в порядке. Вот Dashcoin, Ethereum, Bitcoin. Мы нажимаем и решаем капчу. Все, все здесь сложного, ничего нету. В этом случае денежки сразу уходят на e -pay. Здесь ничего не надо собирать, ничего. Все, вот мы нажимаем Оп. Все. И денежки ушли уже на ЭП. E Видно, 40 Сатоши отправлены. Но ну, здесь 50-40 дают, да? Отправлены уже на ЭП. E мы переходим на ЭП e и видим вот 79-833. Так, все, с ЭП e мы закончили. Идем на следующий кран. Этот кран 15-минутный. Он платит уже давно. классный, мне нравится. Называется он бонус биткоин. Давайте мы в него зайдем. Вывод здесь тоже от 10 тысяч сатоши, но нужно знать, если вы выводите меньше, чем 50 тысяч сатоши, у вас возьмут 1 тысячу сатоши комиссию. Вот. Ну, поэтому я и собираю по 50. Так, Что нужно знать здесь в первую очередь? Смотрите, не пропустите. Ребята, когда вы спуститесь вниз, вот здесь вот есть такая штучка. Change your claim setting. Поменять настройки вашего клейма. Вот сюда вы поставите птичку. Смотрите, ее здесь не будет. Обязательно поставьте птичку. Тогда вам будет даваться нормальная сумма. Если вы ее сюда не поставите, у вас может даваться 20-30 сатоши. Вот сейчас у меня дается 126 сатоши. И нажмете «Сохранить настройки». Все, сейчас я закрываю. Ну и дальше, что еще нужно знать. Здесь э, на каждый, Видите, вот у меня сейчас 159 сатошиков. Это дается еще 5% от каждого клейма вам в конце дня еще будет засчитано на ваш бонус. Опять же, здесь мы проходим капчу. Выбираем все, что нужно. Вот, и нажимаем клейм. Все, видно. Вот 126 сатоши добавлены. Баланс. 50% партнерская программа здесь. То есть, если вы будете приглашать людей. Ну и 15 минут каждый краник это дает. И видите, здесь вот уже э, сумма э, это прибавилась. То есть, э, ну, дается еще сатошики. Вот, в конце дня это будет зачислено. Перейдем в аккаунт и посмотрим здесь, что нужно сделать. То есть, э, вот все эти клеймы. Вот видите, вот 5% мне было начислено, 203 сатоши я вчера собирал, но еще 5% мне начислили. Ну и клеймы, вот они идут все, да. Ну и выводы здесь, вот я 108 тысяч сделал, 166, ну, об этом не будем. Как сделать вывод? Нажмете withdraw, опять же, видите, однотипно. Здесь пишите ваш пароль, который при регистрации, здесь у вас уже ваш номер кошелька установлен, здесь сумма и нажимаете withdraw и опять же подтвердите на, почту, на почте ваш, ваш вывод. И опять заходим в фаусет и можно собирать опять сатошки. Дальше переходим еще один кран. Это уже 20-минутный классный кран. Давно работает, давно платит. Потому что есть такие краны, что работают и закрываются. люди Деньги насобирали и адиос И все. Здесь что нужно будет делать? Вы зарегистрируетесь опять же. А, что хотел сказать. Смотрите, обязательно нужно обращать внимание. Здесь обычно даются бонусы. Вот в этом, где ваша будет ваш никнейм, ваше имя. Сейчас немножечко, наверное, здесь бывает такое, да? Смотрите, есть бонусы. Какой у меня сейчас бонус? Вот он зелье называется. То есть при, почти при каждом плейме вам даются бонусы. Либо укорачивает время, то есть не 20 минут там может быть, а 8 минут там, 10 минут только ждать. И смотрите, вот 65 Сатоши мне будет добавлено к максимальной сумме и 81 к минимальной. Я нажимаю его использовать. Вот, и уже э, захожу назад в клеем и смотрим. То есть мне уже дает от 102 до 121 сатоши, А только что мне показывало от 20 до 50, там что-то такое, да? То есть уже больше. Ну, опять же, прохожу клейм. Вот, решаю все витрины. Нахожу. И вот нажимаю вот эту синенькую кнопочку. Все, сейчас смотрим. Вот 112 сатошек мне дали на баланс. Вывод здесь точно так же заходите в ваш опа заходите вот в выплату ну и здесь выбираете сумму которую вы будете выводить вывод здесь от 20 тысяч сатоши вот здесь написано так ну и идем дальше следующее будет это рекламные буксы ну жирнейшие просто рекламные буксы что нужно сделать здесь мы остановимся немножечко еще поподробнее Здесь либо один раз в час дает, либо если вы поменяете настройки, например, это делается вот так, Save Setting, то есть каждые 10 минут вы можете собирать. И что минимум, от 600 до 6000 сатоши дается в течение часа. Либо если эта функция, ну у меня стоит обычно 60 да, минут, раз в 60 минут я делаю клейм. это от 500 сатоши до 5000, то есть давайте смотрим сейчас, у меня 102 179 на балансе, после регистрации вы увидите вот такую картиночку в разделе home она будет вот нажмете и здесь вы шесть раз нажимаете так и у вас будет вот такого рода капча всегда здесь э, сейчас появятся буковки вы их введете. вот и обязательно сейчас смотрите что я вам буду рассказывать потому что очень важно это если не будете знать, то этот кран у вас остановится и не будет давать вам денежки. Так, мы набрали и нажимаем здесь «Sold». Все. Денежки пошли. Вот 102 тысячи. Сейчас можно просто нажать, перезагрузить. Вот, ну, видно, вот 700 сатоши мне сразу дали, да? Что нужно знать здесь? Видно, вот время пошло Нужно вот здесь offer walls Обязательным образом собирать Вот это все Здесь очень много есть разных заданий И клеймов, и все остальное Если вы это не будете делать, то клейм Он прекратит вам э, давать То есть вы не сможете собирать Что нужно делать? Нажимаем вот, например, самую первую Это 5 то есть э, Стена, да И вот здесь такие желтенькие Мы ее просто нажимаем э, И нам э, Нужно просмотреть какую-то страничку, обычную страничку с какой-то рекламой. То есть, да, весь смысл это вот реклама. И нажимаем на перевернуши. Вот видим перевернутую фигурку, мы, мы ее разворачиваем. И видим, нам добавилось на баланс 7 э, вот, сатошек. Все, мы ее закрываем. То есть, ну и бывает обычно их очень много здесь. Идем дальше. Также они вот здесь вот, видите, все в рядочек. Либо опять нажимаете вот здесь Offer Walls. И нажимаем следующую вот Earn Now. Что здесь нужно знать? Видите, здесь разных много. То есть вот мы опускаемся вниз и видим, вот, например, эти квадратики нас интересуют. 19,5 сатоши. Мы нажимаем и появляется опять же рекламная страничка. То есть ну здесь все однотипно, все просто будет. Вот. Мы ее просматриваем какое-то время, ждем пока прогрузится эта страничка. Но ну, можем ради приличия вниз там опуститься. все И закрываем это окно браузера. Все, возвращаемся назад. Что дальше? Мы можем перезагрузить, обязательно перезагружайте, потому что часто бывает, что еще бывает, выбрасывается сразу. Пока нету, да? Идем на следующее, то есть View. Здесь уже суммы побольше, вот пока нету. Так, вывод у этого крана от 100 тысяч сатоши. Можно, в принципе, мне уже выводить. Но не буду затягивать видео. Иногда вот здесь mail приходит тоже сообщение. То есть, вам нужно будет нажать квадратик, и вам на вашу почту придется сообщение, где вы его подтвердите, и вы заработаете денежки. Вот. Ну и дальше все остальные, а тут, конечно, они уже побольше, да, но эти не всегда работают, то есть, вы сами уже разбираете. Так, ну и дальше идем на, на третий, на четвертый, на пятый. Нужно будет какие-то опросники пройти, ну это если у вас уже будет время, да. Либо вы можете использовать обязательно обязательно. Нужно использовать мобильный телефон. Например, вот OfferToro. Мы нах... заходим и здесь нужно будет скачать какое-то приложение, установить, там пройти, например, какой-то уровень да или что. Вот. То есть для разных есть здесь. Для Android, для Apple. Вот. И видно, какие суммы. Вот. Видите, вот для Android, например, установить, какое-то приложение скачать. Но это нужно будет с телефона, а не с компьютера. То есть можно с телефона и с компьютера это делать. Ну и все другие то есть обязательно нужно здесь собирать если не будете собирать значит ничего не получится вывод нажимаете cash out вот сюда вниз вводите адрес вашего кошелька скопируете его до да, в вашем кабинете и сюда вводите количество которое вы хотите вывести это просто будет 102 две тысячи например 905 все выводите и нажимаете вывод все так, идем дальше. Что мы видим следующее? Следующий рекламный бокс называется он Click4BTC. Выглядит он так. Так, сейчас я уже с него вышел. Нужно будет войти. Подождите секундочку. Это сделается быстро. Заодно посмотрите, как делается вход. Да? Ну, в принципе, здесь все просто и интуитивно. Все, мы входим. Нажимаем логин. Что здесь нужно сделать? Здесь просто. Он похож на предыдущий вот этот рекламный букс. Но здесь еще проще. Вот, видим у меня баланс сейчас 45739. Вывод здесь от тысяч Что нас интересует? Это вот здесь. Первое. View ADS. То есть смотреть рекламу. Что нужно? Смотрите. Вот есть рекламка. Но ну, у нас здесь один раз в день дается. Вы хотя бы раз в день заходите и собираете. Вот 250 сатоши. Ну, не буду пока нажимать. Вот. 45 Сатоши, 90 Сатоши, 120 Сатоши. То есть что нужно будет сделать? Нужно будет нажать на любую... Найти такую точечку, нажать на нее. В дополнительной вкладке откроется вот такая какая-то, опять же, рекламка. Сейчас выбросится капча. Мы ее решаем, опять же. Все везде однотипно. Далее. Все. Сабмит. Зелененьким загорелась. Закрываем эту вкладочку. Видите, она уже погасла. То есть на следующий день она только будет. Так, следующее. Что здесь еще нужно знать? Вот я сейчас ли перезагружу? 739, да? Здесь будет, естественно, больше. 784. Следующее. Вот здесь offer wall, что вам интересно будет обязательно. В этом разделе. Ну, здесь, в принципе, то же самое, что было в предыдущем буксе. То есть вот в этом. Здесь тоже offer Wall. здесь в принципе то же самое, да, все эти рекламы. Вот я перехожу на него назад, и нужно будет нажать, вот, например, 5C Wall. Сейчас посмотрим, если там что-то, сейчас пока вот ничего нету, не страшно. Заходим в минут став, точно такой же минут став, как, как и здесь. Видите, вот он минут став. Вот. И здесь опять же опускаемся вниз. Ну, опять же бывает здесь квадратики очень достаточно часто нужно, ну. Заходить, да, открыть страничку, перезагружать. И в принципе появляется там э, реклама. да. Опять же, вот view. Посмотрим, может, сейчас уже пройду, будет ли что, не будет. Вот, ну, рекламу нужно просматривать. Вот видите, здесь 343 сатоши сразу. Ну классно вообще. да. Вот Нажимаю. Меня перебрасывает на какую-то страничку. То есть, ну, частенько. Вы перезагружаете просто страницу. И все, нажимаем здесь, и сейчас перейдем на какую-то страницу, все, нам будет зачислено. То есть, ну, классно. И смотреть не обязательно, Вы можете, ну, можете для себя что-то найти, какие-то наколки прикольные, хотя я против этого, но это мое личное мнение. Вот, то есть, ну, посмотрели какие-то вот, несколько секундочек, все, и можно закрывать. То есть, э, сложного ничего нету. Все денежки будут добавлены вам на баланс. Давайте сейчас я перезагружу. Вот 784. Возможно, они еще не сразу дойдут, эти денежки. Да, видно, вот сейчас еще не сразу. То есть несколько секунд надо будет подождать. Но ничего страшного. Вывод здесь вот 30 тысяч сатоши. То есть заходите вот в Home. Сейчас прогрузится. И ищите опять же out. Так. Сейчас где-то. А, подождите, зайдем вот, вот, вот, смотрите, заходите, вот нажимаете, как вы, у меня Алекс Bendecido, на ваш никнейм, и нажимаете кэш-аут, все, заказать вывод, request withdraw, нажимаете биткоин, сюда вы установите предварительно ваш номер биткоин кошелька, вот, и нажмете yes кэш-аут, то есть от 30 тысяч ваши денежки пойдут на кошелек, но я сейчас все пособираю, и, естественно, Потом уже буду выводить. Так, следующему идем к крану. Этот вообще сторожитель и очень классный. Один раз в час здесь можно собирать, но дает он очень много. Смотрите. Он сейчас дает, например, 204 сатоши. Но как увеличить? Со временем, когда вы будете делать клеймы, у вас будут собираться баллы. И смотрите, что нужно знать. То есть, хотите ли вы, не хотите, у вас будут собираться эти баллы. И как их можно потратить? Вот в этом разделе rewards вы заходите. Видите, у меня сейчас 2849 баллов. Что можно сделать? Находим вкладку Free BTC Bonus. Нажимаем ее и смотрим. То есть мы можем до 1000% увеличить наш э, клейм минимальный. Например, если он нас сейчас 204 дает, то еще нам 1000% будет давать. А это 2000. 2040. Плюс 200. 2244 нам будет давать. Ну я пока потому как на выходные дни желательно это делать да вот я возьму например сто процентов смотрите как это делается. Вот 100 процентный у меня 320 меня затратится у меня сейчас есть сколько я вам показывал 2849 и э, смотрите я нажимаю вот здесь Redem. у меня показывает что все добавлено то есть на сто процентов больше у меня будет <coughs> видите здесь снялось. и идем free btc вот и уже смотрим, что у меня минимум 408 сатоши мне будут даваться, то есть может рулетка выпасть, может и больше даваться, видите, но минимум 408, я нажимаю естественно claim вот, вывод здесь от 30 тысяч сатоши лучше поставить на автоматическую, чтобы у вас не бралась никакая комиссия нажимаем roll, крутится ролик вот видно даже 409 сатоши мне э, дали классно, вот весь баланс как вывести денежки отсюда? Нажимаете withdraw. Советую вам использовать автомат, потому что смотрите, он free, то есть на вывод, на транзакцию не берется денежка. Если вы нажмете на вручную выводить, да, то есть у вас комиссия возьмется 2800 тата-татата. -та -та. Если инстантом, то есть за 15 минут, то вообще комиссия страшная. 149 тысяч сатоши не стоит. Поэтому вы ставите на автомат, ставите вот галочку, да, auto Withdraw. И все. У вас автоматически от 30 тысяч будет выводить каждое воскресенье. Ну, в принципе, наверное, с кранами я покончил. Еще одно место вам покажу, где вы можете просто преувеличить ваши сатоши. Когда вы насобираете, вы можете их обменять. Смотрите, есть много обменников в интернете. Вы можете обменять на доллары, на рубли, на евро, на что хотите. Можете... <смех> вы можете за биткоин покупать даже много продукции сейчас уже в интернете. Либо вы можете еще приумножить ваши биткоины. Смотрите, вот, например, на этом сайте я оставлю все ссылочки. Здесь, ну, во-первых, вам дается 500 сатошей каждые 20 минут просто бесплатно. Это очень даже хорошо. Опять же, вы проходите капчу и денежки видите перечисляются на мой баланс. также здесь есть депозитные карты то есть вы можете с вашего кошелечка потом купить карту в данном случае у меня их сейчас вот 4 по 500 тысяч сатоши и смотрите вот сейчас я быстренько объясню то есть на 30 дней этот депозит 500 тысяч сатоши вы вкладываете 1 миллион вы получаете через 30 дней Каждый день вам начисляется 33 тысячи сатоши. Выводить вы их можете от 30 тысяч сатоши. Но ну, в зависимости от страны. В Испании, например, от 15 тысяч сатоши можете выводить. Ну и разного достоинства есть карты. Видите, по 0.05 биткоина вкладывать, но ну, уже 28 дней, 0.1 вы достаете. То есть разная сумма. Видите, пол биткоина вкладываете на 26 дней. Один биткоин вы достаете. Каждый день вы получаете 3 миллиона, видите, 849 тысяч. То есть выводить можете, когда хотите. Ну, в принципе, все. Как здесь добавлять сатошки? То есть вы нажимаете либо здесь депозит, либо вы нажимаете вот здесь купить карту. Естественно, опять же, вы перейдете на ваш кошелек. Вот, вы скопируете адрес компании, перейдете на ваш кошелек и отправите на этот адрес. Денежки придут, и потом вы, естественно, купите, купится ваша карта. Также есть здесь партнерская программа на 10%. Вот у меня сейчас 50 тысяч сатоши есть, до да, партнерская программа. Всем моим партнерам спасибо, что видео мое нравится, и вы со мной. Так, вот, 10%. В принципе, все. Вывод здесь делается очень хорошо. Очень вот в историю зайдем. То есть выводов вот, куча, да? Вот у меня выводы, выводы, выводы. Всего я вложил сюда 1 миллион Сатоши. Давно я их уже вывел. Видите, вот депозит 500 тысяч Сатоши и депозит, вот еще раз, 500 тысяч Сатоши общая сумма. И одни выводы. Вот. И сейчас я делаю реинвесты. Компания проверена, компания с документацией зарегистрирована в Великобритании. Ну вот, когда у вас скопится здесь сумма, например, 500 тысяч Сатоши, вы можете войти опять же сюда э, и просто нажать Buy, то есть купить. И у вас уже опять еще одна карта будет, которая даст вам в два раза больше в течение месяца. То есть, ну классно. Все, ребят, с вами был Алекс Бендесидо. Если это видео было вам полезно, извините, если оно долгое, но я уже разжевывал как для новичков. Если есть еще какие-то вопросы, возможно, что-то я пропустил здесь или оговорился, то есть вы уже не серчайте. Смотрите за другими видами заработка на моем канале, с вложениями, без вложений. С вами был Алекс Бендесидо. До новых видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди вас еще ждет очень много интересного. До новых встреч, до новых видео. Зарабатывайте. Всем пока.